Друзья, это я зашел в магазин «Золотой век», потому что мне говорили, что Муасанита именно очень много там, именно Муасанита. Но я зашел в «Золотой век», и никакого Муасанита там нету. Вообще нету. Поэтому насчет того, что вы говорили, это все не так. В «Элемент спят» действительно лучшее украшение это 100%. Более того, вы еще получаете кэшбэк. Вы получаете изделия и кэшбэк. Напомню, что сейчас проходит акция, если вы Регистрируйтесь по той ссылке, что в описании под этим видео В элемент 5 Именно официальная ссылка среди всех Это та, что в описании под этим видео Если вы регистрируетесь по той ссылке, что в описании Делаете покупку на 100 долларов На 100 долларов всего лишь Покупку сразу сделали Вы получаете за счет компании подарок стоимостью 1000 долларов 1000, ребята, 1000 долларов и абсолютно не важно, где вы живете, в каком населенном пункте, не важно. То есть в любой стране. Это будет Украина, Казахстан, Польша, Турция и любая другая страна. Испания, Италия, Америка. У меня даже есть знакомые, которые с Америки получили эти украшения. То есть человек делает регистрацию по той ссылке, что в описании. Сразу делает покупку на 100 долларов. Нажимает кнопочку подарок в кабинете и с ним... То ли по телефону, то ли через почту e то ли через другие контакты связывается компания Elements 5, при том там поддержка на разных языках, и вы получаете за счет компании украшения стоимостью 1000 долларов. Вот то кольцо, которое я вам показал, оно оценено 1000 долларов, цена его, это уже доказано. То есть, как вы видите, все действительно хорошо, и, и более того... Вы получили подарок, все почтовые издержки, даже если посылка идет в Америку Или там в любую другую страну, хоть в Казахстан, хоть в Америку, любую страну Компания Elements 5 все оплачивает Ребят, это, это немаловажно, это действительно, это вот такой момент Это очень хорошо На что еще стоит обратить внимание, это то, что то, что вы проинвестировали, получили украшения А вам еще каждую неделю капает прибыль Каждую неделю пассивный доход вы имеете 100%. Все, друзья, ссылочка в описании. Регистрируемся. Инструкции, как зарегистрироваться, тоже в описании. Регистрируемся прямо сейчас, потому что желающих очень много. И давайте зарабатывать. Зарегистрировали, сделали покупку на 100. Инструкция там, да. И все, и забирайте подарок, и еще получайте каждую неделю кэшбэк.